Парни, всем привет! Меня зовут Дима, записываю этот видеоотзыв для Валеры. проходила у него тренинг, это было еще в 2016 году, в сентябре. Почему обратился к нему? Обратился, потому что дембельнулся с армией, и у меня долгое время не было девушки. Обратился к Валере, ну съездил, мы с ним встретились, пообщались на консультации. Мне понравилось, Валера показал, что он умеет. Ну, договорились с ним, все, я начал ходить на занятия. Какое-то время у меня не получалось. Я чувствовал себя неуверенным, так как я, я, меня мама вырастила, я был сам так раньше не уверен в себе. Вот и что-то не получалось. Где-то я сомневался, ложился вот спать перед сном были такие мысли: а может это не мое? Там я некрасивый. В общем было много загонов и тараканов. Но все же я не сдался, начал продолжать, продолжал занимался. Потом у меня ну, номера, понятное дело, были, я их собирал, потом начал вызванивать, начались какие-то свидания. В общем, стал сам меняться изнутри как личность, и на протяжении времени уже стали у меня получаться хорошие результаты, такие как... Уже секс с девочкой на первом свидании, на втором, либо третьем, э, стал, стал поувереннее в себе, э, набрался смелости. Э, более такой раскрепостился, стал жизнерадостный, э, такой социальный, с кем угодно заговорить на улице могу. В общем, э, моя жизнь за... Вот эти три года изменилось очень сильно, и по сей день я за это благодарен Валере, ему за это большое спасибо. Я не жалею, что проинвестировал в себя вот на это дело, что это реально мне нужно было что хочу сказать завершение парни если а, вам интересна эта тема хотите развиваться это то же самое как и в спорте если ты занимаешься с тренером а, он тебе правильно обучает правильной техники выполнения то ты научишься будешь чемпионом а если ты занимаешься один ты сам себя травмируешь неправильно будешь заниматься там а, свое здоровье подорвешь то, то же самое и в пикапе соблазнение вообще в принципе в жизни вот, и кому интересно, вот, приходите и занимайтесь.